Всем привет! Сегодня будем готовить итальянский десерт тирамису. Существует много рецептов его приготовления, но мы будем делать без использования яиц. Десерт по нему получается не менее вкусным и нежным. Для нашего десерта нам потребуется печенье савоярди 200 грамм, сливочный сыр маскарпоне 400 грамм, сливки 33% жирности. 200 грамм, сахарный песок 150 грамм, темный шоколад 50 грамм, ликер или коньяк 3 столовые ложки, кофе-эспрессо 200 миллилитров и ванилин 1 упаковка. И для украшения нашего десерта мы также будем использовать какао-порошок. Данное количество продуктов рассчитано на форму 25 на 20 сантиметров с глубиной 5. Сливочный творожный сыр взбиваем с сахаром и добавляем к нему ликер. Растапливаем в микроволновке шоколад и добавляем к нашей смеси. Взбиваем сливки. Взбитые сливки добавляем в чашу со сливочным сыром и взбиваем все вместе. В остывший кофе добавляем в ванилин и все перемешиваем. Печенье савоярди обмакиваем в кофе. По одной штуке выкладываем форму, в которой будем собирать торт. Сверху украшаем какао-порошком. Посмотрите, какой вкусный десерт у нас получился. Попробуйте и вы. Приятного аппетита!